Греки могут править миром. Александр правил. Он довел греческую армию до далекой Индии. Ему было больше нечего завоевывать. Мир принадлежал ему. Но Александр умер. Империя развалилась. И мы живем в черные времена. Свободные люди Греции пошли войной друг на друга, забыв о том, кто их истинные враги. Те кто завидует великим достижениям греков. Александр, наверное, рыдает. Если мертвые умеют плакать, я бы на его месте рыдал. Но и надеялся бы. Мир меняется, и старые времена могут вернуться. Мойры причудливо сплетают нити человеческих судей. И, может быть, боги снова сделают Грецию великой? Может быть, появится новый Александр? Принесет в мир порядок Изменит мир к лучшему Может быть